разве пианино, короче очень крутой дед пишет бабушка тут все накрывает для нас моя красавица мы все. <свист> <свист> <свист> <свист> бабушка турана <свист> девушка рафаэль как называется это когда записываешь на видео и выставляешь там стрим <свист> стрим мы сделаем новый стрим <свист> клевый дедушка клевая